Откуда свет? Откуда на хрена, на хрена свет? На свет? нахрена свет? <Стут> По-моему, летер мать и чукла в достал, на полный А ты Я я я! она не... Ширка, рассака, По душе вы Вообще <Стут> похуй. Вчера забухал, тетя забухал. Вы кто такие? Я вас не знал. Нормально, говорите? А -а -а -а. Это грустно. Это печально. Да, это, конечно, не сама Кому кажется, он так не стал кататься?